Ну, конечно, я в Ставрополе далеко не первый раз. И с концертами не первый раз, и в жизни не первый раз. Потому что я родилась и выросла на Кубани, в Краснодаре. И все близлежащие области, в том числе и Ростовская, и Ставропольская, они мне с детства знакомы. С концертами приезжаю практически каждый год. С сольными – это не считая каких-то заказных мероприятий Нового года, какого-нибудь дня города. Всегда с удовольствием приезжаю. То есть вы себя здесь чувствуете как родная. Да, ну, Когда... ну, да не можно сказать, я так и говорю, я приехала домой. Погода радует вас или нет? Ну, вы сами видите, что происходит. да Если в Москве там еще полутораметровые сугробы, то, например, прилетели мы в Сочи, этот южный тур, который состоит из там нескольких десятков концертов, э, начался в Сочи, и с температурой плюс 25. Да? Вот сейчас мы дошли до того, что, по-моему, сегодня плюс 4 было, да, ночи заморозки. Но, тем не менее, это весна, в воздухе весна, э, в душе весна, и уже, понимаешь, вот это ощущение того, что будет апрель, а потом уже и май, ну, оно, безусловно, вот эту хандру какую-то межсезонную, оно прогоняет. Вы исполнительница шансона все-таки, и многие обычного шансона воспринимают как сугубо мужское жанр. И... Во-первых, я не исполнительница шансона, начнем с этого. Я пою песни. Куда меня там квалифициров... классифицировали, куда меня запихнули, если от, от того, что меня крутит радио шансон, и там радиостанции, которые воспринимаются как вот такой формат, это не значит, что я работаю в этом жанре. Это было там 15-20 лет тому назад я выпустила несколько достаточно жестких альбомов в так называемой приблотненной, в приблотненном таком стиле и по текстам, и по музыке. Но я уже, господи боже мой, там, не знаю, лет 10 этим не занимаюсь и пишу достаточно... Популярные песни, лирику, танцевальную и так далее. Единственное, что меня, возможно, отличает от так, так называемой мейнстримовской попсы. Да, попсы в понимании попсы. Да, то, что нам показывают первые каналы и ведущие музыкальные каналы. То, что в моих песнях, я так считаю, прежде всего текст, прежде всего история. Почему, собственно говоря, такое большое количество женщин у меня на концерте? Потому что они во мне видят не соперницу и конкурентку, которая одевает сексуальное платье и выходит на сцену повелять бедрами и соблазнить их мужа. Они видят во мне товарища. Друга, который прошел, прошел через те же самые жизненные испытания, что и они. Разочарование в любви, предательство, измену, радость, счастье, восторг, восхищение, чувство полета, позднюю любовь, раннюю любовь и так далее. Поэтому, не, не знаю, не причисляйте меня так уж прямо к какой-то жанровой категории. Лет 15 назад, да, мы четко все делились, классифицировались. Безусловно, если я вам сейчас спою «А, пирог, мусорок, ну что ж ты сдал назад?» Это будет чистой воды шансон. А какая дама пропадает… Ну, это шансон. Но ну, если это шансон, то это хороший шансон. То есть вы себя квалифицируете больше как музыка для, скажем, жизни? Я себя квалифицирую как истории, одетые в хорошую музыкальную оболочку. И сейчас преимущественно в танцевальную. Хорошо. Вы сказали об историях то есть то, что в основе каждой вашей песни лежит какая-либо история. Обязательно, слепо, конечно, да? да. Можете рассказать нам какую-нибудь самую запоминающуюся или интересную историю? Так они все в песнях рассказаны. Для каждого своя песня есть. Для каждого случая есть своя песня. Если исходить из популярности той или иной песни, то состояние бессовестного счастья и вот эта фраза, которая пришла мне в голову, и которым я поделилась с людьми, вот на, на, на настоящий момент оно... Вот это состояние бессовестного счастья ко мне притягивает еще больше, все больше и больше и больше аудитории. Да? История пропадающей дамы, которая идет в лучах прожекторов, вся из себя в красивом платье, вся из себя шикарная и успешная, но при этом глубоко внутренне одинокая, это тоже история, это тоже состояние, которое очень близко... Ну, практически каждой второй женщине, вот можно вот так вот пальцем показать, и каждая вторая будет, будучи замужем, имея детей, имея карьеру, и там имея все что угодно может чувствовать глубокое внутреннее одиночество. Поэтому песня так попала и стала таким хитом. Если говорить о 90-х годах, о моем первом самом сумасшедшем хите «Лучшая подруга», но ну я не виновата, что я первая догадалась языком песни рассказать историю предательства лучшей подруги. Это уже потом с меня стрелки срисовали там, на вечеринке «Лучших друзей», и просто Величковский у меня украл эту идею. Ну, точнее, как украл, он, собственно, не ничего там... Такое было аккуратное воровство, украл идею. А в принципе, лучшую эту подругу я спела первая. И первая собрала стадионы по всей России с этой песней и с этой программой. И до сих пор у меня эту песню спрашивают. Вот вам история. То есть можно сказать, то, что каждая ваша песня – это часть вашей жизни? скажем. Либо моей, либо моих друзей, Почему? либо моих знакомых, либо я где-то что-то прочитала, увидела, подсмотрела, подслушала. Самое главное, чтобы меня это взволновало. Если мне пофигу, да, Мороз, но я понимаю, что тема актуальна, я кому-нибудь подскажу крючок, но об этом петь сама не буду, потому что мне неинтересно. Фу. А если мне интересно, то я порвусь вот так вот во все стороны, как грелка, и все равно рожу песню по этому поводу надо это Есть мои темы, есть не мои. Да? Есть что-то, о чем я не буду петь никогда в жизни. Правда, сейчас вот задумывать о чем. Ну, наверное, есть какие-то вещи, о которых я никогда не буду петь. А есть песня, есть вещи, о которых я хотела бы спеть, но еще пока такая песня не родилась. Скажите, пожалуйста, что для вас значит музыка именно в глубоком смысле? Это вся моя жизнь. Если кто-то пришел, вот как Сергей Вольный, который участвует со мной сегодня в концерте к этому спустя многие годы, занятия самыми разными вещами, и его жизнь, вот скажем, с Сережа, моего сегодняшнего партнера, по сцене потрепала изрядно. Он там и бизнесом занимался, и разорялся, и жил в нищете, и бомбил, и работал водителем, потом снова выстраивал какой-то бизнес, снова появлялись какие-то деньги. И все это вот несколько раз вот так вот так вот так происходило. И в зрелом возрасте уже он, он там писал стихи, у него накопилось какое-то количество произведений, и с ними он вот сейчас уже, будучи, во-первых, состоявшимся человеком. Во-вторых, состоятельным человеком пошел в музыку. да, Просто вот донести то, что он хочет сказать. У меня была другая история. Я с двух лет знала, что я буду певицей. И вообще меня переубедить в этом не мог никто. Хотя родители у меня нефтяники. А, тети, дяди, папа, мама – все нефтяники, пусконаладчики. И, в общем, как бы подразумевалось, что у меня будет серьезная профессия. Но я всем сказала еще в два года, что я буду певицей. Ну вот видите, помимо певицы я еще и композитор, автор текстов. Поэтому что для меня музыка? Да я, это я без музыки ноль, без палочки. То есть, если вам задают вопрос, можете ли вы представить свою жизнь без музыки, вы сразу категорично говорите? Ну, пока нет. Пока нет. Пропадет дар, пропадет талант, пропадет вдохновение, голос пропадет. Ну, тогда буду как-то представлять, и то все равно думаю, что буду заниматься чем-то около околомузыкальным. Безусловно, и годы когда-то возьмут свое. Хотя, возможно, я как Алла Баянова до 95, или как Шарль Азнаур. Сколько ему сейчас? Под 90, дяденьки? Минуточку стоит на сцене. Алла Баянова в 94 года получала шансон года в Кремле, и под рояль со скрипкой и с контрабасом живьем пела французские песни. И я была там у смотрела из-за кулисы, просто за сердце хваталась, молодец какая. Может, я как она буду, а может быть, вовремя уйду, красиво стареть, как Бриджит Бардо, куда-нибудь в неизвестности. Все-таки, как я понимаю, вы закалку ни в какую не теряете. Как ваши близкие относятся к таким далее поездкам? Они уже давно привыкшие? Давно привыкли, да. Когда-то это не то, чтобы это не вызывало никогда проблем с моими супругами, потому что я так не единожды была замужем. Но что касается детей, в то время, когда они были маленькие, еще не было такого, конечно, развития вот этого средств общения, гаджетов, WhatsApp, Viber, там, Skype, когда можно, ну, фактически каждый день быть на связи, приходилось искать телефон-автомат, заходить на переговорные пункты, заказывать разговор с Москвой, ой, Почитайте историю вашей страны, вот такие молодые, это было очень, это было трудно, но это было безумно интересно. Знаете, как дорог был каждый звонок? Это не то, что сейчас ты звонишь в Москву, в Владивосток. Вот представьте себе, мальчики, и девочки, у вас молодежный портал, для того, чтобы позвонить домой, ты должна была приехать на другой город. На следующий день телеграммы вызвать абонента в переговорный пункт. Он приходил, вас соединяли, и вот эти драгоценные пять минут, а больше времени вам не давали, потому что сети были перегружены. Вы можете себе это представить, это было в конце 80-х годов. В той стране, в которой вы живете, только страна называлась СССР, а сейчас называется Россия. И вот я через это прошла, мне было 17-18-19 лет, это была молоденькая девчонка. Я, мне и сейчас 17-18-19, ну важно. Тогда были другие 17-18-19, да, они были физиологические, а сейчас они у меня психологические как бы остались, да? Такой душевный настрой остался, немножко сдает, э, ну не будем говорить об этом, печально. Вы все равно красивая, прекрасная. главное, что душа молодая. Ну, конечно, нет, безусловно. Какая аудитория вам, не то, что аудитория, вот, все-таки вы во многих городах были да, все время, где вам больше всего нравится именно атмосфера, именно энергия? Человека? Мне везде нравится. Я не выделяю никакой регион, нет, даже нет. свой горячо любимый город Краснодар, город моего детства, где двор моего детства, где мой родительский дом. Я его безумно люблю и приезжаю туда, как на свою родину. Но выделить публику нельзя. Если ты публике отдаешься... вот по полной программе, вот целиком и полностью, то ты получаешь и в ответ адекватную реакцию. Если ты выйдешь, вот сегодня у меня концерт в кои-то веке казалось бы, там ресторан, клуб, бар, как это называется, но это не значит, что я должна позволить себе выйти, не переодеться между отделениями, не накраситься, там, или спеть под фонограмму, например. Вы видите, мы сейчас устроили, устроили саундчек, у меня играют музыканты живьем, я выхожу, пою живьем, там, ну и так далее. То есть какие-то вещи надо всегда делать по полной программе, где бы ты ни находился. Тогда ты получаешь обратно вот эти самые силы. И тогда и публику ты не делишь на хорошую и плохую. Не бывает плохой публики. Бывает артист, который не сумел с ней договориться. Есть ли, например, те поэты и певцы, которые на вас с детства влияли? Ну, с детства... На меня влиял кто? Из певцов и поэтов. Но папа мой был увлечен, как вы сами вот вначале сказали, так называемым шансоном. Он любил Северного, он любил Высоцкого, он любил Галича, он любил... Такие вот песенки одесские, хулиганские, приблотненные. Если вся страна засыпала и просыпалась, вы тоже этого не застали. В 6 утра и в 12 часов ночи у нас были радиоточки такие. Из них звучал гимн Советского Союза. Вот вся страна засыпала и просыпалась под «Союз нерушимый республик свободных». Для меня до сих пор гимн только вот такие слова. Да? «То я засыпала под постой, паровоз не стучи, те колеса папа мне пел». Да, там, или там еще какую то или под мурку. А что касается поэтов, безусловно, это был Высоцкий, безусловно. Это был, конечно же, Галич, конечно же, это была Акуджава, Ахмадулина. Если это брать ранних, это был и Пастернак, и Мандельштам, и Ахматова. Я очень много читала. Что касается поэзии, тоже много читала, много знаю. И, надеюсь, не растеряла багаж до сих пор. Ну, я начала писать. Мешала. Мешала? Мешало. Начинаешь умничать. Когда читаешь хорошую поэзию, для песен надо писать просто и ёмко. Надо научиться. Многие грешат артисты этим. Они пишут пятичастные куплеты и шестичастные припевы. А припев должен быть коротким и емким. Трофим. Бьюсь, как рыба, но денег не надыбал. Все. Вот в этой фразе сказано все. Понимаете? Это все тяжелая судьба, шофера и так далее. Ну То есть это должно быть очень коротко. А целый мир еще не знает, какая дама пропадает. Дальше можно не петь. Все все поняли уже сразу. Это я, к слову, о своем, конечно, феерическом таланте говорю. То есть, по-вашему, главное правило в музыке? Краткость, сестра таланта, люди, не я это придумала. Ну, не я это придумала. Хочешь писать длинно, уходи в крупную форму, я всегда говорю. Когда ко мне приходят за советом, почему не идет та песня или не идет та песня, я говорю, что ты хочешь, у тебя припев из трех частей состоит, ни одно слово не повторяется, и шесть куплетов. Ну и чего? Ну иди в крупную форму, пиши оперету. В голове не застревает М -м -м. такое. Людям трудно понять, Им надо, я не говорю, что песни должны быть примитивные, они должны быть простые, но емкие. Ну короче, краткость «Сестра таланта», я ответила. Какая ваша самая короткая читательная? Да я не знаю, у меня безумный темперамент. Я, я вспыльчивая, но отходчивая. Я легко загораюсь, но остываю, кстати, не очень быстро. Если я загораюсь какой-то идеей, я как танк иду на пролом. Какая главная черта характера? У меня их столько, но я такая, какая есть, как в песне. У меня есть песня «Бессовестно счастливая» называется. Там все время повторяется одна фраза, что я такая, ребят, какая есть. И какая бы я ни была, я в разное время, конечно, бываю разная. Я была такая вот прям мух какая, бываю что Меня надо заставлять что-то делать. Я бываю там добрая и все готова отдать, а бываю нет. Жадная я никогда не бываю. Я бываю такая очень, очень сердитая. Со мной сложно договариваться. Но я в любом своем в любой своей ипостаси но всегда настоящая. просто. Значит, вот просто просто меняюсь. Что вас сильно вдохновляет, кроме людей? Которые... Любовь. В любом возрасте вдохновляет любовь. И не существует для нее возраста вообще. Никогда. И только это тебя и сохраняет молодым так вот это чувство полета и понимание того, что даже если сейчас, например, этого нет, да, сейчас место у меня вот тут свободно, то значит оно будет еще. Надо этого хотеть. Как только ты перестаешь, перестаешь хотеть, любить и влюбляться, ты стареешь неизбежно. И уже никакая музыка даже не спасет тогда. Хотя бы творчески надо в кого-то влюбляться, понимаете? Хотя бы там, ну, как-то. Что бы вы хотели пожелать начинающим музыкантам и артистам и своим слушателям? Терпение и трудолюбие. И, понимаете, даже если у вас состоятельные родители, или ну, есть какая-то там возможность финансовой поддержки в продвижении вашего творчества, не спешите это использовать. Постарайтесь сами чего-то добиться, постарайтесь сделать так, написать такую песню, чтобы ее радиостанции взяли сами, чтобы телеканалы вас пригласили сами, потому что как только вы кому-то заплатите хотя бы копейку, хотя бы на региональные станции или хотя бы интернет-радио дадите там 5 рублей, чтобы вас поставили фальшиво в хит-парад, все, больше вы, на вас будет стоять клеймо. Старайтесь всего добиваться сами, постепенно, от песни к песне, от сборника к сборнику, от альбому к альбому, от одного интернет-ресурса к другому интернет-ресурсу. И все у вас получится, если вы по-настоящему талантливы. Талант без трудолюбия не значит ничего. А вот трудолюбие без таланта может очень много. Спасибо вам большое.